Доброе время, мы не друзья, грани меня мы зовут Дэн, и так и на Мы продолжаем с вами играть в Кейс Аниматроник. Кейс Аниматроник, мы включили второй щиток, нам нужно добраться до кабинета Бена. Очень быстро. После кабинета Бена нам... После кабинета Бена нам, кабинета Бена нам нужно добраться до отмычек, но у нас так... Вчера или когда? Вчера у нас так это когда не получилось. Ой. Поздно сижу, играю, холодно, темно, страшно. Так, я, наверное, фонарик Да похуй пошли. А, блять, ты прям тут сидел, Ган! Гандон! Ох, блядь! Ох, блядь! Садится! У Бена в кабинете. Ты уебок! Вот это ты убок! Где кабинет Бена? Вот кабинет Бена. Замок сломан. Хотя отмычка из комнаты вишдоков могла бы решить проблему. Кажется, я понимаю, откуда могли взяться гигантские игрушки с той стороны если они были вещественными доказательствами по одному из дел это много Бан, блять, блять как ты здесь вылез ох сука аниматроники блядские вот это начало серии такое блять садится. прям ух блять я же взбодрился проснулся полегчался облегчился прям здесь беги быстрее замок сломан Хотя, отмычка Тихо. из комнаты Вишдоков могла бы решить проблему. Чего, блядь? Какого хера происходит в этой игре? А, планшет, Вы что, ебанулись? У Бена в кабинете была зарядка. Да нахуй тебе нужен этот планшет, блядский? Блядский. Что за херня? Замок сломан Залазь Хотя отмычка из комнаты я посижу. смогла бы решить проблему Кажется я понимаю откуда могли взяться гигантские игрушки Если они 6%. были вещественными доказательствами по одному из дел Это многое объясняет Ну в холле вон никого нету В моей комнате Вроде тоже никого нет. В Б3 никого нету. А, вот А1. В1 никого нету. В коридоре тоже. А, вот он зашел только что. Вон я сижу. Вон вон, вон там вон где-то я сижу. Вон заяц только что ушел. Ой, заяц, скот, блядь. Нихуя себе ты телепортируешь, волк! Они еще и телепортируются. Это ненормально. Какого члена? Блять. Блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять. Дал, ты меня за дверью увидел, блядь. Сука планшет садится. Блять, это какой уровень сложности? Зарядка. Миллиард миллионный. Замок сломан залазь Хотя отмычка из комнаты вичдоков могла бы решить проблему. Вон он идет, блядь. Волк уже самый. Я понимаю, откуда могли взяться гигантские игрушки. Какого Если хрена он телепортируется? По это многое объясняет. Какого хрена он телепортируется? Пиздец, мне не хватало еще телепортирующегося аниматроника, блядь. Так, вот комната с вичдоками. Что тут есть? Кстати, Колорадо час ночи в городе Аврора. Неизвестный бандит проник в дом на сильном шуме. На данный момент сотрудник проходит психологическое обследование наперед. женщина, был ранен мужчина вот, залез в дома, который госпитализирован. Это, видимо, вот он нам мстит, да? За сильный шум. Так, вон еще записка. Скоро буду посадят в институт, пару раз после. Кот ебучий. Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Пошел в жопу, ты и твой Бен. Да куда ты залазишь? Я хочу посмотреть, может еще есть записки? Я исследовал, там нету никакой, Никаких отмычек Ничего там нету Мне пизда, он уже идет Прошел мимо? Да Прошел мимо Аниматроники сами двери открывают. Замок сломан. Тихо. Хотя отмычка из комнаты Вишдоков. О, это бы было близко. Пил. Так, Волк ушел. Блять, он телепортируется, пойду, сука, с космической скоростью. Рубанина дырявая. Доказательствами по одному из дел. Это многое объясняет. Да это ненормально. Почему он телепортируется? Там что-то лежит. Они вдвоем ходят, суки. Пиздец. Приплыли нахуй. Блять, я думал он ушел. Я думал он ушел. Ой, сука. Ну все, планшет вообще пиздец. Я с какой попытки смог забраться, блять, до комнаты? Он тут стоит, правильно? члена соса они телепортируются ага он там надо бежать что такое отсоси отсоси железный в бьет, а? Он че, забагался? Походу, забагался. Звук не меняется. Да? А -а -а -а, -не мать Блядь! Сука, живот заболел. Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Какая тут может быть зарядка, если они телепортируются? Замок сломан. Сука, ты же далеко был, как то оказался возле меня. А? На какой сложности я играю? А еще и записки надо собирать, пиздец. Да как я могу собрать, если Он меня аниматроники садится. трахают? У Бена в кабинете была зарядка. Вон записи. Так Каждый раз нужно собирать заново записки. Это пиздец. Собирать заново записки я просто в рот ебал. Мы почит... Я почитаю их. Еще позже. Где-то там идет, он там. Замок сломан. Тихо. Хотя отмычка из комнаты Вишдоков могла бы решить. Почему ну, у меня в правом ухе ходит? А нет, уже в Откуда могли взяться гигантские игрушки? Если они были вещественными доказательствами по одному из дел, это многое лишняет. Он, он сзади меня стоит. Где он ходит, я не могу понять. Сзади? Давайте-ка на паузе буду это делать. Короче, я бегал, и тут теперь резко появился сейф, в котором есть отмычки. Попробуем скрыть дверь. Какого хрена он здесь резко оказался, если его не было там? чего блять это не я играю вот черт только этого мне сейчас не хватало тихо под стол нахуй тихо блять Каким-то чудесным образом сейф появился. Сейфа не было. Какого хера? Блядь, я надеюсь, сохранение было. Это что, Скайрим, блядь? дверь. Странно, зарядник отключен. Посмотрим, что в компьютере. Еще записки. Прячься. В компьютере игрушка? Тихо, сейчас он закончить закончит там ходить. Я еще одну записку подобрал Четыре записки вместе. Выключи Так Он ко мне зашел Ага -а -а -а. Член Там и еще один он ходит Вон он один А это Чего блять А он ушел я так понял, это они оба телепортируются. Вы что, больные? Вон мой фонарь светит, блин. А! Они вон, оба стоят в кабинете и телепортируются. Ебанские аниматроники. Все, пиздец зарядки нет. Знал, вирус. Это еще что? Игра? Ты хочешь, чтобы я ее прошел? Вот теперь зарядное устройство работает. Можно зарядить планшет. Где его зарядить? А. Все заряжаю. А еще можно поиграть? Но батарея заряжается, правильно? Смотри, что там такое. Золоченные какие-то зеленые кнопочки. О, красная карточка. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Стоп. Давай-ка сюда. Сколько процентов? 30 есть. Ой, как раз он зашел ко мне. И второе сюда же. Блядь, а как мне их обойти? Пусть заряжается. Тихо, я смотрю пока сюда. Если вылезут... Куски дерьма, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это реально самые страшные и безумные аниматроники. Сколько? 52. Заряжай на сотку, что мы будем стоять, сиси мять. Все, на паузе заряжаю, и мы возвращаем. В общем, мы зарядились до конца. Но пришли аниматроники. И я не успел забрать планшет, и пришлось спать прятаться. Это где он там лазает? В вентиляции а я знаю где красная карточка все а что фонарик перестал работать Мне нужно вот б 6 он по коридору ходит а мне как раз в ту дверь Фонарик перестал работать. Он заработал. Блять, кошка по ногам моя же прошла. Что ты хочешь, чтобы я вспомнил? Ты говоришь, я отнял у тебя все. Мой первый вызов. Да, я помню его. Полный провал даже для зеленого мячка. Только закончивший... Что академия. здесь есть? Скот Диджи. Его жена и ребенок были убиты, а сам Скотт попал в реанимацию. Не знаю, почему он отказался говорить со мной. Из-за того, что я опустил убийцу. Но это глупо. Он сделал только хуже. Так или иначе, он явно винит меня в случившемся. Теперь понятно. Опять чертова кошка. Только не сейчас. Пизда мне. О, как он меня не увидел. А, кошка меня не видит? Пошел вон! А че он не уходит? Почему кошка не уходит? Я не могу поднять трубку, там кошка стоит. Ну, пизда мне. Они не трогают? Еще жив, Бишеп? Браво. А ч меня кошка не трогает? Ты хорошая мышка для моей кошки. Мне нравится играть с тобой. <с в сейфе позади тебя лежит ключ-карта от комнаты допроса. Мышка заслужила кусочек сыра. Если в три часа ночи ты будешь еще жив. Выжить в этом оттуда трех ночи? Твою мать, сукин, сын. Вот дерьмо. Можно сейчас введение мне не хватало. А сколько времени? Отключает вентиляцию. Нужно срочно найти способ сбросить настройки управления вентиляцией в диспетчерской. Этот больный обледок явно хочет, чтобы я помучился. Опа-па-па-па-па-па-па, успел? Сука, вот это я вовремя. А, блять, а шоусы защикотало. Нихера себе, а что это? На... Какой-то реально ФНАФ с выживанием. Ебать Вот это я вышел, блять, они там оба тусуются. о па па по па постоять на месте бояться развернуться. Полиция, ушли отсюда! Я сказал, ушел! Железный! ох блять ох блять а ручки-то колят неплохо Фигнали. делаем попытку еще Если он сюда не зайдет. Бля, начинается галлюцинация. Нет, вот, ебаный! Задание, есть у меня уже какое-то или нет? Так, записку я прочитал. Наверное, мне уже надо идти. Заебись, какой пароль? Где-то тут должен быть пароль. Может 3618? Где пароль-то взять? Вот еще записка. Э -э -э, ответственность за нашу группу дал задачу. Всем нарисовать необычный примет к ориентируясь это тем, что он не хочет. Так, я потом посчитаю, а то у меня начинаются галлюцинации и головокружение. 36-18, либо 36-21. 36-18. 36-18. 36-21. Нихуя. А где взять пароль? Бля, температура растет. Должен же где-то быть Пароль. вообще не слышно а если взять 3618 3621 3618 3 а нет а где взять пароль то ну, он по вентиляции уже бегает чучело Ну все, изда, рулю и седлу. Да, смертельно. Ну все, значит, в следующей серии будем продолжать. все в глазах так плывет, это пиздец. Какой пароль? Ну, уже уже ходит там, блядь, кукарачи Вспомни, говно, вот и оно. Алан. Может, в у Алана что-то есть. Ресторан. Я не могу почитать. Если я просто буду читать, они на меня вообще нападут. Моментально. Ну, все, он здесь где-то уже, я его слышу. Может, мне надо было через планшет смотреть пароль? Ну пусть съедают. Ага. вон там комната B8. Возможно, с ней что-то можно сделать. Видите, она горит зеленым. Б8. Хорошо. Она не просто горит зеленым. И это не диспетчерская. Диспетчерская это Б7. А нам нужна вот эта, Б8. А, это нам нужно попасть в комнату допроса. Бля, где взять пароль? Надо продержаться до трех часов. Мне нужен этот ключ. Как он прям за мной? Да похуй.